Данила инженер конструктор блять крио ядерных охладительных систем чем я занимаюсь вообще блять в этой жизни Доброго времени суток мои дорогие друзья меня зовут зовут Дэнда канал Axelus Games мы продолжаем с вами играть в Army хард Я единственное кое-что сделал я Теперь картинка гораздо плавнее я резкость убрал у мышки очень большая чувствительность была. Я не могу пропрыгнуть сюда? Не могу. А куда мне идти? Мне туда. Значит, мне наверх, правильно? Да, наверх. Раз. Это что за береза там в здоровенной колби внизу посреди зала Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4 Совершенно верно Береза Береза ПК-4 это полимерно вегетативный генератор энергии Короче, как я так понял, образец. просто мы открыли по... программы освоения далеких планет нашей солнечной системы Полимер... Полимерные устройства Водка, сосиски, хлеб, пончики все как надо у них тут было, блять, смотрю вот они чем занимались, блядь, они работали. Все понятно стало. Все на свои места становится, в принципе. О, дружочек, что ты здесь делаешь? Он лежит так, как будто у него что-то есть. Нет? Ничего нету, прости, пожалуйста. Так, ладно, вырубить нельзя. Капатоша. И что, ее всегда в руки держать? Свеча это сложное, нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность О, опять кликать струизации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Я понял, короче. Мы можем тягать, вот как я сейчас это и делаю. Куда мне ее нужно запихнуть? А, с той стороны. Береза. То есть, получается, вот это вот дерево, это энергия? энергия? Бля, неплохо. Погрузчики свихнулись. Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Понимаю. Хорошо электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Дико подумай о своем поведении. Понял? Это так просто не работает. Очень много лута. Ты очень много времени тратишь на то, чтобы побегать за лутацией. Но я рад, что его облегчили вот таким вот способом Типа ты просто юзаешь Зажимаешь F И погнал Ебать, что здесь происходит Понял, кого-то только что угандошили Надеюсь, ублюдка не размазала попу Петров нужен нам живой Необходимо поспешить А я, блин, по-твоему, чем занимаюсь? Я спешу? Ну, если я лутаюсь и спешу Работай, блядь Бля, вот это тут раз... у них гонки просто, блядь Судя по всему, в цехе случилась разгерметизация производственных емкостей И произошла усечка экспериментального материала Сейчас это только на пользу Так, я вижу, куда мне надо О, я заплыл в полимер. А, -а, а, здорово, блядь, усатый. Так. Хорошо. Что это, растение? Так, что это у нас? О, ебак. блять вот эти щиты охуевшие блять просто надо еще раз подлечиться я подобрал какое-то растение смотри объект луна представляет одна есть а мне надо кусочки деталей собрать Какое музыкальное сопровождение, вы что, блядь? Странная песня, но у девушки очень приятно. О, да. Это радио будущего? Именно так. Профессор Лебедев в Академии последствий разработал нелинейный эллистический алгоритм, основанный на принципах квантовой некумбатативной математики. Раз? Да. Это ты с кем сейчас разговаривал? Извините, объясню проще. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего. Не прослушивай. Это не машина времени из Выход аэромашин. Это А, туда мне Сложнейший нужно будет попасть. Алгоритм, на применении... Кого? Меня? А что меня искать-то? О, нет. Опять эта матрешка. Надо обойти. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействие с ней вам неприятно, но целесообразно вылететь. Не появилось ли у нее что-либо полезное? Ладно. Ради хорошего оружия я способен потерять. Опа, еще одну нашел. Милый, наконец я так Выберите оружие. Создать. Надеюсь, уважаю, Ой. Да, да. Ругай меня. Я была И Ай, ты моя ты, сладкая, мать. она заигрывает со мной. Электрическое оружие. О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать. А ты постарайся. Сука, она хороша, блядь. она хороша, ствол. Блять, мне опять нихера не хватает а, Рукоятку могу улучшить Ой, хорош Стоп, улучшение Кассетник, кассетный модуль Есть Мощный рубящий удар Так, и этот я улучшил А незря не могу улучшить. Все, ладно. А как его заряжать? Заебись, а как теперь выбраться? А вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. раз Зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль и Леонор? И зачем ему оружие? За него дерутся робот. Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов, сотрудники попытаются защищаться, а солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Ну и да, логично. Боялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразный свин. Все, я, я нашел, нашел еще попасть. одну Полбы. Так, какие песни, а? Вторая есть И третья есть а, Готово Вроде заработал Чудесно Смотри, еблан гоняет он и Пионерам на заметку Чаще обращайтесь к кремшкафу Леонора Не забывайте защитить активные навыки Улучшать ваше оружие для достижения максимальной эффективности Чувствуется сеченовский размах что это за место? Это архив семенного фонда. Сердце комплекса И... вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений, специально выведенных для засеивания луны Потрясающие результаты уникальных экспериментов рискуют погибать. Охуеть, сколько я пистолета трачу патронов просто на вот это. Иди сюда нахуй, и ты иди сюда, не беси меня больше, блядь, механический членосос Кого ты там восстанавливаешь? Четыре патрона нет? Да Все? Пошли дальше кто он танцует вообще, блять Мы с тобой в светлом танце кружимся <клес> Не, не так Что только что произошло? Давай, нахуй, усатый, блядь, аниматроник. Ебать, нихуя себе, он на меня влетел с двух ног. Мне пизда. Блядь, хилься, хилься, хилься. Я понял, они меня просто в угол зажали отпизд... отпинали. Помер. Вернитесь, чтобы отомстить. Ой. Известия Даже Храс говорит Хватит читать все подряд Пошла нахер Дико, блять, подумай о своем поведении И не подниматься. Но не, не однако. Чувствуется размах. Что это за место отдыха. Сердце комплекса вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений. Топор специально выведены лиса? Пушки, пожалуйста Бля, недостаточно ресурсов Надо 80-23, вот это неплохо, кстати, выглядит Ладно Как тебе такое нахуй, усатый чили -насос. Бля, они что сильнее становятся или что получено достижение полимеризация хорошо спасибо короче главное конструктивно ваша оценка более точно майор да похуй раз не время Ебучие пироги, он сказал, да? Хороша музычка залетела, да? Ебать, он в меня с двух ног влетел Я понял Где эти летающие гамдоны? Блять Короче камеры зло Если я не хочу нарываться на всех блять подряд Придется камеры ломать сразу Она успела что-то сделать сюда нахуй хорошо музыкальное сопровождение тоже крутое пошел нахуй робот вонючий Тихо, тихо Сука, ну это реально это Киберпанк просто Я там что-то нашел Я хочу это забрать Так, сюда мы не полезем Открывай А где лифт мой? А, все, платформа приехала. Бля, ебать, а что за жесть такая? Это робот. Давайте, ребят, увидимся. Ну, давайте, ладно, я захожу назад. Заряжай. Сука, больно пусти дерьма. А. Надо сейчас собирать все, что я найду. Сейф-комната. Опа, для ружья. Ствол. Ствол для ружья. Привет, детка. Майор оружие или способности? Давай попробуем. Улучшение. Кассетный модуль, магазин, ствол. Во! Рукоять. а если создание так расходники патроны для дробовика а сколько я взял еще три доступ разрешен пушки пожалуйста боеприпасы Два раза. Ну, давай создадим. Сколько? 15. Хорошо, пойдет. Сохраняйся. Надо все лутать и делать себе больше патронов. Все, здесь ничего. Эргономика оружия. Грамотно пользуется энергетическим, огнесельным и оружием ближнего боя, чтобы эффективно распределять ваши ресурсы. шел нахуй в Всех потому что я вижу такое же происходит не первый день блять такое ощущение как будто ники ой что у нас случилось типа что это у нас первый день блядь? а наверху там все такое хорошее веселое развеселое блять на ну меня Пошел нахуй, блять. Ну, понеслась. Я не понимаю, куда идти. Так, ладно, здесь какой-то кодовый замок. Не то. Нормально. Что сзади за мишень Ебаный в рот блядь. Дисковая проститутка А кто его восстановил Кто его восстановил Так, тут много всего веселого Черчешь ПМ. Есть. Так, я наверху. Неплохо. Бля, он бедные люди эти висят. Мне кажется, здесь сейчас будет первый босс. Куда он уехал ебать вот это у них здесь цирка погнали по полимеру а почему я голоса какие-то слышу в полимере это чьи-то воспоминания или нет так, там я могу обратно в полимер залезть Петров, я знаю, что ты здесь Бежать некуда У тебя 10 секунд, чтобы сдаться Судя по биометрике Перед нами Петров Петров, ебучие пироги Сука Правда Петров Как чувствовал, что этим закончится Волшебник, я П-3, прием Волшебник на связи Ты нашел Петрова, сынок? Я нашел его труп Тело обезглавлено, голову размажило погрузчиком в кровавую труху. У него в голове были коды, посредством которых я рассчитывал прекратить весь этот кошмар быстро, не усугубляя количество уже имеющихся жертв. И что теперь делать? Простите, Дмитрий Сергеевич, я опоздал. Теперь придется решать эту задачу другими способами. Сынок, при нем были кольца, два кольца похожие на золотые. Никак нет, Дмитрий Сергеевич, только свеча. Я понял. п немедленно О. отправляйся в комплекс ВДНХ. У нас назаревает проблема похуже Петрова. Что может быть, быть хуже, Петрова? О-о-о! Петров. На ВДНХ тебя встретит Михаил Штукхаузен. Он поставит тебе. Поторопись, дорого, каждая минута. Как понял меня, сынок. Вас понял, волшебник. Я все понял. А что может быть хуже, чем вот это вот все? Блять. Я не знаю, нужен он мне или не нужен, но я его взял с собой. По всей видимости, нужен. А, двери заперты. Без подачи питания Тихо. их не открыть. Вот. Я все взял с собой Я ж подал питание А, два нужно А, у меня вон есть еще один Что это был за звук? Так, запчасти это дело хорошее Синтетический материал подобрал Нужна и колба Да ебись блять Какие колбы еще надо Чтобы запитать главные ворота Энергии свеч оказалось недостаточно Но их установка активировала Механизм подачи спецполимеров в Систему жизнеобеспечения березы Система жизнеобеспечения Смотри тут что то есть Четыре основных направления. Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми Короче, 4 тумбы, четыре колбы А где их искать? Храз. я в термоцехе час Система галокации недоступна, Выйти на кримируете? пиздец Нет, внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур Но в помещениях самого цеха температура вполне комфортна Это что там за членасос ходит? мутировавшиеся такие заросли словно тут лет 10 никого не было может быть это сбой системе гравитационной модуляции или излишняя подача полимерных удобрений патроны рост стал неуправляем и избыточен нет ничего такого нету так а где мне эти колбы искать Я не понимаю, вот это первый цех, да? Лаборатория олгологии. Ну, это, наверное, и есть альгоцех. Пошли. Ебать, вы кто такие? Блядь, мне только зомби не хватало, нахуй! Что за растения? А, это роботы, в которых растения вселились. Ебанешься. Чего только не насмотришься. Так, здесь нету ничего. Смотри, да, он мне показывает вот. 10, 10 метров. Ебучие пироги. Дичи тут становится еще больше. Ебучие пироги. Ха-ха-ха! Хорошо. Ты, блядь, в кого плюешься, нахуй, сынок Блядь, сложно с ними сражаться Быстро залутать, все, и выйти отсюда Залутаем все и уходим Уж там еще четверо Я-то думал, что тут просто роботы. А тут еще какие-то херы, блядь, мутировавшие. Синтетический материал. Не, это все нужно для улучшения, блядь. Просто так это, ну... Не получится поиграть в эту игру, не лутая все подряд. К сожалению. Почему у него башка горит? Ты еще ебанат. Я понял тебя. Блять, триллиард загадок, которые нужно обходить и решать. дальше надо все попал о чего блин это что за хер чертихов списилось сейчас со часы. не легче это первый босс Обычно это безобидный физический робот Да? Особенно сейчас Чем она нас может атаковать кроме столкновения? Затрудняюсь ответить К ТТХ этой модели у меня нет доступа Заебись Крепа у нее к нам доступа не оказалось Выражаю полное согласие с вашей позицией Ладно, пошли искать колбу Хоть двери в цех теперь искать не придется Можно сразу через окно пролезть Так мы к Элеоноре идем, нам нужно улучшение Выберите желаемое действие. Так. А, это МПМ еще один сделали просто. Хорошо. Расходники. Ну, здоровье у меня есть. Вот боеприпасы, наверное. Вот так можно создать. А какой майор, склад? Оружие или способности Какой склад, блядь? Подожди, я сейчас не понял, на какой склад оно отправлено. Майор, оружие или... А, вот склад. Фу, я подумал, что я сейчас без патронов останусь. Так, есть патрон для пиема. Дробовик, улучшение. Ну По улучшениям я ничего уже не смогу сделать Майор, или... Ну вот способности, кстати, можно как вариант попробовать улучшить Требуется Нелли Пример Давай я, я думаю, вообще самое круто, наверное, персонажа это улучшать Объемные кассетники Фотонная ловушка Второе дыхание Давай Как раз все. Ну, немножко поудучились, немножко стали сильнее. А, я предлагаю сохраниться после этого. Здесь ничего нету? И здесь ничего нет Ну, как говорится, через окошко. И так, пошли за колбой. Быть? Это колб... Становка выдачи лимитированного полимера размещена на одной из этих платформ. Поищи. Так, здесь надо вверх. Второй выше. Правильно я делаю. Стоп, мне нужно вот сюда. Вот сюда мне надо. кусок говна, блядь, ус механического. Черт, здесь нет колба. Наверняка им можно найти где-нибудь поблизости. Установку нашли, теперь ищем сраную колбу. Да, ты и от меня уже. Вон колба валяется. Так, мне нужно попасть как-то в полимерный узел. Какие-то части опять. Получено достижение горящих ушек. Как тебе такое, гандон механический? Так, я вижу с какой стороны в принципе могу туда попасть. Скорее всего здесь Так, тут Элеонора, тут сохранение Да, смотри Ну вообще я мог бы в нее не залазить По факту Смотри, тут по лестнице просто наверх. Так, меня робот заметил. Такая колба подойдет, судя по форме диаметру. Да. Теперь назад. Ну иди сюда, сынок. Блять, двух ног. Ты че, блядь, ты рестлер? Усатый дебилоид, блядь. Я теперь ненавижу роботов. Блять, он меня сейчас загасит просто. Ну, вылазь, блять, оттуда. Сюда, мои детали. Так, теперь сюда на лестницу. Походу я зря его согрел, да? Блять, я еще и вниз упал. хуя себе. Да, больно. Короче, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Давай разойдемся по мирному. Пизду тебе. Все, я съебался в полимер. то он, блядь, слишком мощный. Сколько? 35? Отлично. Я тогда почитаю. Да, я тоже зайду. можно ускорить. Как, блядь? радует? Как именно? Гигантские миксеры, осуществляющие перемешивание исходного полимера в резервурах, насыщают вещество анеро. И он не сверху. Этот процесс происходит с заданной скоростью если скорость возрастет процесс ускорится где пульт управления Вы не что... я постоянно слышу чьи-то голоса здесь блядь и сколько здесь таких точек И как к ним всем забраться Подожди Я ж нажал на ту кнопку Что за херня Тихо не, не выпадай Не оставайся в темноте Не, оставайся в темноте. не остаюсь Почему оно не работает? Не понял прикола сейчас. Ну вот, я же нажимаю на нее. Почему кнопка не работает? Это что сейчас было? А, кнопка работает. Я вот сейчас, я, видимо, все делаю правильно. Мне в них, скорее всего, током надо будет бить, правильно? нагрузку на моторы а вот так уже лучше О, сработало как красиво бассейн засветился. Это точно. Обращаю ваше внимание. Ништабное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Надо быть осторожным. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? А вы оптимист. Работа. Мне кажется, здесь сразу похороны. Блять, а как это я вас не заметил сразу Пошли нахер от меня Но мне еще одна нужна, правильно? Где он летает? Я же слышу его прям в ухе Ага, ага, блядь. Крысы механические, блядь, больно. Почему эта куникулярная хрень не может двигаться быстрее? Никто не предполагал подобного. Это было их Так, нравится? Очередные, блядь, загадки. Ах ты, сука! Дебилы, а? Обтечь, юзай. Так, а как мне... Интересно, мне нужна одна красная и две синих. Ага. Выдал? Как я умею? Как и умею? Прыжок шифт Хорошо. Так, еще одна. Хотя бы еще одна нужна А подо мной нету? Подо мной тоже есть, но она не работает Бля, еще дебилоиды эти летают Я в метро на хардкоре стрелял, блядь Вы меня ничем не удивите будет пиздец да? осталось ускорить последний элитроматор осталось остаться без патронов для большего комфорта <KK1> блять как же ouais, он меня больно жжет а он... он далеко находится я не могу по нему стрелять они слишком далеко летают Нет? Нормально, два выстрела Вот это мне больше нравится Сейчас в полимер запрыгну и все Это только один из четырех Блять Вот это я рисковый парень. Колбу можно забирать. Спасибо, блядь. Это я уже понял. Это только одна колба. Ебать вас много. Не, куски дерьма. Вы меня не возьмете так просто. Закрывай это дерьмо. Поехали. Ох, блин. Что? Есть что? Сказать по делу? Разве я в чем то виноват перед вами? Почему вы срываете на мне зло? Извини. Твоей вины нет. Я на себя злюсь. Из-за чего? Не вы убили Петрова. Я убила его же оружие. Агрессивно настроенный робот. Неважно. Я должен был взять его живым. А не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца сколько себя помню. А я его подвёл. А сколько вы себя помните, товарищ майор? Ну, года два...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 Прямом. Академик Сеченов вечно всем недоволен. Его не угодишь, как Его перфекционизм общеизвестен. Окружающие его разочаровывают. Да ну. Это полная херня. Средняя капсула с непрямым. Как тебе наша березка, милый? Березка топовая, да? Это которая колби. И что с ней? Модернизация арсенала. Ждет своего героя. Расходники. Все. Достаточно. Хватит себя здоровья. Машины. Я знала, что ты верен только мне, милый. Сними перчатку, и мы навсегда будем вместе. Угу. Хрен тебе, не дождешься. Что там с березой? Ничего особенного, милый. Тебе придется ее отогреть. Но не обращай на нее внимания. Она Одну могу сделать. Не Ладно, нет, стоп, давай боеприпасы. Такая, Твою мать, почему ты не Один раз. Может, и без Да неужели? Меня... Так, арсенал, складоразбор. разбор А нельзя все сразу было переместить? А я не могу все сразу... У меня такой маленький инвентарь. Пиздец. Тогда я просто буду знать, что у меня на складе много всего находится. Ну, я могу выложить патрона от Потому что у меня его пока нету. это что? Не знаю, что это, пусть будет Так, сохранится еще раз да. Хорошо, погнали Ебаный в рот Почему так крипово все выглядит? Замечательно! Это то, что мне не нужно. О, какой-то чертеж получил. Динамо. Динамо. Что за Динамо? бля бля бля бля бля тихо. Ты ж ну, не, не, не выпади только. Так, эти ящики пустые. О, очередные загадки, поехали. Ой, не то. Ой. I'm sorry. есть там или мне вниз но ну, мне-то надо ниже но в этой комнате возможно что-то есть а, -а, -а. я отсюда пришел понял Ну быстрее назад буду возвращаться Но это реально Советский Союз Напоминаю, Прелесть Что такое, блядь, ты устал? Похоже, еще немного И котлы взорвутся, нафиг народ у меня нет такой информации я здесь впервые будем думать это мы не портуте хоть бегаем так минус еще один это криогенный элемент, узнаю. Совершенно верно. Это Фаренгейт, свеча с клерополимером внутри. Предназначена для обвального снижения температуры и выравнивания давления в очагах сильного сгорания. Попробую затолкать их внутрь бойлера. Так, вот выпускной раствор. Тихо. И где тут вход в трубу? Как-то здесь много роботов. Чужестранка. Это, че, это же этот, как его? Блять, как его? Киркоров хотел сказать. Басков, блять, Колина Более раскаленный. Руками лучше не трогать. Надо как-то охладить его изнутри. А, мне нужно вот эти вот шарики отправлять? Правильно? Получается 4 штуки? что, она не, не летит? Понял О, И что делать? Я вот сейчас немножко не понял, что делать. Мне нужно, чтобы эти шарики залетели туда, правильно? Не работает. А как мне шарик-то отправить? А, -а, а! Ебать, задание. Вы можете представить, насколько это абсурдно. Нет, стоп, давай-ка назад. Сработало. Осталось еще бат. Да неужели? Сработало. Но мне кажется, сейчас начнется пиздец. Здорово, блядь. Кусок дерьма механического. Хорошо, что этот транспорт находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с Березом. Поехали сюда пока что. Он очень долго двигается Ну давай сюда сразу Оп да, готов. Я в роли какого-то инженера, блять Я, блять, попасть не могу Как тебе такое, ублюдок? А как тебе такое, ублюдок? Детали сюда давайте, блядь, по одному Почему так они странно выходят? Блядь, выходят именно в тот момент, когда я там что-то сделал так, это вообще я шары по Аналогично, блядь, согласен Затемаюсь ради того, чтобы покинуть комплекс мобилов. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальное. Так Надо вести по крайней, потом сюда, и тут уйти направо. Пиздец. Поехали. Маленькие шарики. Данила, инженер-конструктор, блять, крио ядерных охладительных систем. Чем я занимаюсь вообще, блядь, в этой жизни? Нет, не сюда Там выход А еще знаешь, что я понял, походу? Можно было не так запускать А вон там есть дырки специальные И мне кажется, можно было через эти дырки заводить А, не, они запечатанные Ну, и... Фу, вы наглые Ща, подожди У меня есть, блять... Веселые, нахуй, игрушки, блядь, для вас. Куда теперь? Ту-ду-ту-ду-ду. -ту Товарищ майор, вы уже обнаружили доктора Филатову? Это ту, которая помогла предателю Петрову убить сотни людей? не жива. Она еще ползает где-то здесь. Особо обращаю ваше внимание на то, что доктор Пилатова не должна пострадать Да насрать В случае возникновения угрозы ее жизни вы должны обеспечить ей защиту Что? Спасать тварь, за которой тут кровище покалят? Какого хрена? Предатель Петров использовал Пилатову в темную Она не догадывалась о его истинных намерениях Я имею в виду степень кровожадности этого маньяка-убийцы Степень ее вины должен установить суд Доступ разрешен Потрясающе, блядь А то, что куча людей погибло Я хочу на ПМ насобирать Мне нужно 74 Правильно? Авторизация. Так, оружие, дай-ка глянем Улучшение для дробовика Мне кажется, дробовик со мной надолго Дульный ствол-компенсатор Бля, я так не насобираю ни на что Кассетный модуль. Вот это можно, кстати, сделать. Рукоять. 19. Зараза, блядь. Не хочется тратить. Надо насобирать вот этих на ПМ. На Оставляем пока как есть. Спасибо, зайка. Так, ну что, мне куда? Мне вниз или нет? Ну, пошли вниз. Для чего предназначен термоцех? Тут происходит жеростойкий племер. Но основное направление проводящихся тут из. Что это было? Что вы понимали, игра просто взяла и крашнулась. Для чего предназначен термоцех Тут производит жеростойкий племер. Но основное направление проводящихся тут исследований – выведение жаростойкой а, -а, а, Мне, наверное, нужно сейчас Буду. будет его. Полимеры здесь обогащаются эфирными Не, подожди. Церерус, вот так. Камнуса. Благодаря этому здесь выводят группы растений, адаптированных к высоким температурам. Хотят пустыню озеленить. Почти. Они планируют озеленить Марс. Озеленить Марс – это неплохо. <связь> Я даже согласен с этим. Да ебаный в рот. После восстановления температурного режима коды наполняются автоматически. Кстати, знаете, что я хочу сказать? Вот это задание было гораздо проще, чем предыдущее: горячие уши. Достижение получено. Ну хоть здесь все просто. Да, согласен. Надо возвращаться, пока и тут какая-нибудь хрень не началась. Потому что там это был просто, мягко говоря, пиздец. Храс. Что известно о девчонке Петров? О докторе Ларисе Филатовой? Я так и сказал.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 Они вместе стояли у истоков предприятия 3826. Очень хорошо, допустим. Но я профилакт усталась. Талантливый нейрохирург, ученица и ассистентка товарища Загонов. После гибели профессора продолжила его работу. На сегодняшний день преступница и предательница Родины. В общих чертах понятно. Жалко, симпатичная. Да, симпатичная.